Здравствуйте, Галина! По вашей просьбе я сделала для вас большой расклад Ленорман на отношения сроком на полгода. Расклад я уже выложила, проанализировала его и сейчас вам дам его трактовку. Начнем с самой первой карты в раскладе. Она показывает тонный фон ваших отношений с Сергеем. Здесь лежит четвертая карта ДОМ которая говорит о семье и о стабильности. Я думаю, что карты хотели здесь сказать, что у одного из партнеров есть семья, есть брак. Вы говорили, что вы замужем, но, возможно, у Сергея также есть семья. Теперь давайте посмотрим угловые карты расклада. Они... Говорят о том, чем отношения закончатся в течение полугода. Здесь мы увидим четвертую карту дом, четырнадцатую карту леса, тридцатую карту лилии и десятая карта коса. Четвертую карту дом мы уже с вами рассмотрели. Эта карта говорит о доме и семье. Дальше идет четырнадцатая карта Лиса, которая говорит о хитрости, обмане и предательстве. А также, если говорить о любовных отношениях, об измене. И измена это вот в доме, да, в семье. Поэтому здесь я бы сказала, что отношения у вас с Сергеем будут продолжаться. И измена таки будет. И дальше лежит тридцатая карта Лилии которая в отношениях говорит о сексуальности и интимной близости. И последняя карта, десятая карта коса, может говорить о том, что отношения все-таки разорвутся или прекратятся. Либо же в отношениях будет что-то внезапное и неожиданное. Теперь давайте посмотрим, что у вас на сердце. Это середина расклада. И здесь лежат карты 11 метла, 31 солнце, 32 луна и 9 карта букет. Интересно, здесь выпало две карты негативных и две положительных. 31 карта солнце говорит об успехе, удаче, счастье. А букет о радости и удовольствии. Вот эта вот половина хорошая. Есть какие-то радости в жизни, есть какой-то успех, возможно, на работе, но есть и неприятные моменты. 11 карта метла говорит о ссорах и конфликтах, нервозности, а 32 карта луна о каких-то иллюзиях, но может быть говорить и о депрессии надо. Также 32-я карта Луна, это карта эмоциональности. А так как мы смотрим, что у вас на сердце, то она говорит, что вы все принимаете очень близко к сердцу, обо всем переживаете. Теперь давайте посмотрим основные дома. Что происходит у вас в любви, в браке, в чем опасность есть для вас и в чем разруха. 24 дом Дом любви Дом сердца И здесь лежит 12 карта птицы Птицы это Разговоры, коммуникации Сильная нервозность Переживания Также ежедневная суета И наши повседневные хлопоты Вот в любви Это и происходит у вас Также Птицы могут говорить о сплетнях, то есть люди за вашей спиной о вас сплетничают, и именно о любви, о любовных отношениях. Теперь посмотрим дом брака, это 25 дом, дом кольца. Здесь лежит 10 карта коса, то есть в браке все как-то остро происходит, какие-то острые ситуации бывают. Коса все отрезает, прерывает, возможно, даже идут разговоры о расставании. Коса делает ход конем на 33-ю карту ключ. Ключ говорит о решении проблем и о каком-то ключевом моменте ситуации, в данном случае в браке. Также коса делает ход конем на 6-ю карту тучи. А тучи говорят о какой-то неясности и неопределенности. Возможно, вы не знаете, что делать дальше со своим браком. Либо же тучи еще могут говорить о затуманенности сознания. Поэтому иногда, очень часто показывает, что человек выпивает. Возможно, ваш муж пьет. И из-за этого как раз и могут возникать острые ситуации какие-то в семье. Теперь давайте посмотрим, в чем опасность для вас. Это десятый дом, дом косы. А здесь у нас шестая карта тучи. Опять же опасность у вас есть от неясности какой-то, неопределенности и возможно каких-то мелких проблем и трудностей. Теперь давайте найдем ваши карты бланки, вашу и карту бланку Сергея. Это 29 девятая карта дама и 28 восьмая карта джентльмен. Дама лежит у нас в первом ряду, джентльмен во втором. Вы находитесь выше его карты бланки. Это говорит, что в отношениях вы как бы главнее, вы над ним давлеете. Теперь посмотрим на карты, которые лежат между вашими картами-бланками. Это третья карта Корабль, первая карта Всадник, 21 первая карта Гора, одиннадцатая карта Метла, 31 первая карта Солнце и 27 седьмая карта Письмо. Эти карты говорят о том, что между вами. Третья карта Корабль говорит, скорее всего, о расстоянии между вами. И о эмоциональности. Первая карта 1 говорит о активности в отношениях. 21 карта говорит о неких проблемах и трудностях с отношениями. 11 карта Метла говорит о, возможно, какой-то нервозности, а также о сексуальном влечении. 31 карта Солнце говорит... О радости в отношениях и 27 карта письмо говорит об общении и переписке теперь посмотрим в какой из домов упала карта бланка ваша и карта сергея это будет говорить о том что каждый из вас варится да что сейчас происходит в его жизни Ваша двадцать девятая карта дама, ваша карта бланка, упала в третий дом, дом корабля. Корабль это дом поездок и путешествий. Поэтому, возможно, вы планируете куда-то поехать. Также это дом эмоциональности. Есть какие-то очень сильные эмоции, в которых вы, так сказать, варитесь. 28 карта мужчина находится в пятнадцатом доме, в доме медведя. И этот дом можно говорить о соперничестве, то есть у него есть соперник. Ну это понятно, это ваш муж. Теперь давайте посмотрим, какие карты лежат в домах наших карт планок. В двадцать восьмом доме мужчины и в двадцать девятом доме женщины. Эти карты говорят о том, что уготовано нашим бланкам, что для них. В доме вашей карты бланки лежит 20-я карта САД, которая говорит об общении и общественной жизни. В доме Сергея выпала 20-я карта САД, которая говорит об общении и общественной жизни. Также может говорить о занятии каким-то общественным делом. В доме вашей карты Бланки выпала 17-я карта Аисты, которая говорит об изменениях, то есть в вашей жизни наступят какие-то перемены. Теперь перейдем непосредственно к прошлому, настоящему и будущему. Прошлое показывает карты, которые лежат слева от вашей карты Бланки. Это четвертая карта Дом и вторая карта Клевер. Четвертая карта «Дом» говорит о том, что у вас была семья, семейные отношения. Дом делает ход конем на тридцать шестую карту «Крест», которая говорит о том, что был какой-то трудный период в семье. Трудности были с построением планов и целей, с будущим, так как карта «Дом» также делает ход конем на шестнадцатую карту «Звезды». Дальше лежит вторая карта Клевер, которая говорит об удачах и шансах. Тем более она упала в свой дом, в дом Клевера. То есть была какая-то двойная удача или шанс. И связан этот шанс был с вашим мужем. Так как пятнадцатая карта Медведь, это карта бланка вашего мужа. Я так загадывала при раскладе. Был шанс Скорее всего выяснить отношения, так как карта клевер делает ход конем на одиннадцатую карту метла. И шанс решить какую-то ситуацию или проблему, так как клевер делает ход конем на тридцать третью карту ключ. Теперь давайте посмотрим настоящее. Это карты, которые лежат над картой бланкой и под картой бланкой. Над головой у карты Бланки нет никаких карт. Это говорит о том, что человек не строит никакие планы на будущее, у него нет никаких мыслей, он не знает, что даже и думать, и планировать. Живет сегодняшним днем. Вот как будет, так и будет. Карты, которые лежат под ногами у карты Бланки, говорят о том, на что человек в жизни может опереться. Здесь лежит 16-я карта Звезды, 33-я карта Ключ и 22-я карта развилка. 16-я карта Звезды лежит в 11-м доме, в доме Метлы. Это значит, что есть планы и цели выяснить отношения с мужем, так как Звезды делает ход конем на 15-ю карту Медведь. И с какими-то романтическими отношениями, свиданиями. Так как звезды делают ход конем на девятую карту букет. Дальше лежит тридцать третья карта. Ключ в доме девятнадцатом башне. Ключ это решение проблем, а башня это стабильность. Ключ делает ход конем на семнадцатую карту аисты. То есть решить какие-то вопросы с изменением, либо что-то поменять в любовных отношениях и в любви. Так как ключ делает ход конем на двадцать четвертую карту сердца. Также ключ делает ход конем на десятую карту коса. Сделать это все очень резко и быстро. И чтобы это было успешно. Так как ключ делает ход конем на тридцать первую карту солнца. И дальше лежит 22 карта развилка в 27 доме, в доме письма. Развилка обычно говорит о каком-то выборе, когда нужно выбрать из нескольких вариантов, и выбор этот неизбежен. Любви 22 карта развилка очень часто говорит о наличии любовного треугольника. И здесь мы видим, что эта карта делает ход конем на пятнадцатую карту Медведь и на девятую карту Букет. Пятнадцатая карта Медведь, как я уже говорила, это карта Бланка вашего мужа, а девятая карта Букет, это как раз романтические отношения с Сергеем. Также карта Развилка делает ход конем на шестую карту Тучи и на одиннадцатую карту Метла. То есть есть некая неясность и неопределенность. И метла это выяснение отношений. И теперь переходим непосредственно к картам будущего. Карты будущего это все карты, которые лежат справа от карты бланки. Так как мы загадывали период 6 месяцев, то каждый ряд карт будет показывать приблизительно полтора месяца. Итак, начнем с карт, которые лежат в одном ряду с картой-бланкой. Это самое ближайшее будущее, полтора месяца. Начинаем с третьей карты корабль, которая лежит в четвертом доме. Корабль может говорить о поездке, путешествии, о дом, о семье и чем-то личном, частном. Также корабль может говорить об очень сильных эмоциях. И эти эмоции у вас будут. Эти эмоции могут быть связаны с получением какого-то сообщения или оформлением каких-то документов. Так как корабль делает ход конем на двадцать седьмую карту письмо. Эмоции будут хорошие, вы получите радость и удовольствие. Потому что корабль делает ход конем на девятую карту букет. Либо же это даже может быть какой-то подарок. Также это может быть поездка в какое-то общественное место. Так как корабль переписывается с двадцатой картой сад. И будет какое-то решение вопроса по карте ключ. Дальше у нас идет первая карта всадник. Всадник это поездки по городу недалеко и активность активность будет как раз Сергеем так как первая карта всадник делает ход конем на 28 карту мужчина на его карту бланку также будут мечты и построение целей так как первая карта всадник делает ход конем на 16 карту звезды будет происходить очень эмоционально по карте луна на которую входит всадник и произойдет какая-то трансформация в отношениях то есть отношения перейдут на новый уровень по восьмой карте гроб на которую входит также карта всадник о том что произойдут изменения в отношениях также говорит и семнадцатая карта аисты на которую с которой переписывается карта всадник. Следующая карта у нас гора, которая говорит о проблемах и трудностях, а также задержках. Гора лежит в шестом доме в доме туч, которая говорит о неясности и неопределенности, а также мелких неприятностях. И все это будет касаться брака, так как гора делает ход конем на двадцать пятую карту кольцо. Будет выяснение отношений по одиннадцатой карте метла. И еще один такой момент, к этому будет причастна какая-то женщина, скорее всего. Какой-то враг, из-за которой все это и начнется. Так как гора делает ход конем на девятую карту букет и седьмую карту змея. И вся эта ситуация закончится тем, что придется делать какой-то выбор по двадцать второй карте Развилка, с которой переписывается карта гора. Следующая у нас девятнадцатая карта башня. Это либо какое-то госучреждение, возможно ваша работа, либо же какой-то официоз. Да? В данном случае мы отношения рассматриваем, может быть касаться официального брака что-то. И лежит башня в доме седьмого змеи. В доме коварство, то есть ситуация какая-то на работе, либо в браке в личной жизни, связанная с каким-то коварством. Башня делает ход конем на двенадцатую карту птицы. Это могут быть сплетни о вашем браке. Но все закончится успешно, так как Башня делает ход конем на 31 первую карту Солнца. И все это закончится, да? Так как башня делает ход конем на 8 карту Гроб. И в этом вам поможет какой-то друг. Будет оказана помощь. Так как башня переписывается с картой Собака. Вы вовремя получите какую-то информацию. И все удачно завершится опять же по клеверу. То есть вы сможете вовремя убрать этого врага, устранить его. И дальше мы видим 14-ю карту лиса, которая упала в дом, дом гроба. Лиса это хитрость, обман, предательство. А дом гроба это пустота. То есть с обманом, с предательством будет пусто. Обман этот будет раскрыт. Будет какое-то вам сообщение или письмо по карте 27 письмо. На него делает ход конем леса. И леса делает ход конем также на седьмую карту змея. Опять же, это какой-то враг или недруг. А также подлость. Так как мы рассматриваем отношения с Сергеем, то все это прямо или косвенно будет касаться его ряд у нас закончился переходим к следующему и этот ряд также будет показывать следующие полтора месяца первое у нас здесь лежит одиннадцатая карта метла которая упала двенадцатый дом дом птиц метла это ссоры и выяснение отношений а птицы это разговоры суета нервозность Поэтому будут ссоры и конфликты, выяснение отношений, нервозность. А также это все может быть из-за сплетен по карте 12 птицы. Будут, конечно, проблемы и трудности. Трудный период жизни по карте крест. Трудности по горе. Но это все пустое и закончится по карте гроб. И все это удачно закончится по карте Клевер. Да, ссоры и конфликты, нервозность, разговоры будут касаться какого-то вашего выбора и изменений по карте Аисты. Либо же семьи. Дальше идет 31 карта Солнце, которая упала Тринадцатый дом, дом ребенка. Солнце это счастье. Успех – радость, а дом ребенка – это что-то новое. То есть счастье, успех и радость связаны с чем-то новым в вашей жизни. Также солнце может говорить о каком-то успешно завершенном деле. И это может быть связано опять же, с каким-то госучреждением, либо с официозом, также с каким-то врагом или недоброжелателем так как солнце делает ход конем на седьмую карту змея. Решением этой проблемы по карте ключ. И также это все, скорее всего, в общественном месте. И очень много будет эмоций по карте рыбы. Либо же как-то будут задействованы деньги. Дальше у нас идет 28-я карта мужчина. Это карта бланка Сергея. То есть мы видим, что в эти полтора месяца он будет в вашей жизни присутствовать. Все активно будет развиваться, опять же, по карте всадник. Глубоко отношения уже начнутся, так как мужчина делает ход конем на 34-ю карту рыбы. Это глубина какой-либо ситуации, очень сильные эмоции. Также мужчина делает ход конем на девятую карту рыбы. Букет, которая говорит о сближении. То есть отношения станут намного ближе. И эта карта также говорит о подарках, романтических отношениях и встречах. Очень хорошие карты получились. Дальше идет 25-я карта. Кольцо, которое лежит в 16 доме. Дом звезд. Кольцо говорит о браке и партнерстве. а звезды, о планах и целях. То есть вы будете думать, что делать с вашим браком, да? Думать о будущем, что с этим делать? Кольцо делает ход конем на восьмую карту гроб, то есть закончить с браком, да? И кольцо делает ход конем на двадцать первую карту гора, то есть в браке проблемы и трудности, и надо их как-то решать. Также кольцо делает ход конем на двадцать шестую карту книга, которая говорит о тайне и каких-то тайных отношениях, тайном общении. То есть в ближайшие три месяца отношения с Сергеем будут продолжаться. И второй ряд карт у нас закончился. Переходим к следующему. Это у нас третий уже ряд, и это следующие полтора месяца. Начинает ряд у нас 32-я карта Луна, которая лежит в 20 доме сад. Луна это очень сильные эмоции, а также какие-то иллюзии, могут быть в общественном месте или касается какого-то общественного места или общества дальше мы видим, что возможно вам нужна будет какая-то помощь так как Луна делает ход конем на 18 карту собака и возможно, что это будет денежная помощь так как Луна у нас ходит на 34 карту рыбы возможно, это будут какие-то оформляться документы, так как Луна делает ход конем на двадцать седьмую карту письмо и на шестую карту тучи. Какие-то проблемы возникнут непредвиденные, но это все очень быстро будет решаться и закончится скоро. Поможет вот этот друг вам. Либо же просто нужно будет с этим человеком пообщаться. И успешно опять же все закончится, так как Луна переписывается с 31 картой Солнца. Дальше мы видим девятую карту Букет, которая упала в 21 дом, в дом горы и трудностей. То есть с трудностями, с романтикой, с романтическими отношениями, встречами и свиданиями. Букет делает ход конем на 26-ю карту книга. Книга это тайна и информация. То есть возможно ваши встречи, свидания откроются. Да, об этом станет известно. Вам придется делать какой-то выбор с этим связанный. Так как букет делает ход конем на 22-ю карту развилка. Это все касается опять же Сергея. Так как букет делает конем на его карту бланку и букет делает ход конем на шестнадцатую карту звезды то есть нужно будет думать что делать дальше до да? строить какие-то планы и цели и закончится все выяснением отношений так как букет переписывается с 11 картой метла дальше идет у нас 8 карта гроб которая упала 22 дом развилки Гроб это окончание чего-либо, развилка это выбор и наличие любовного треугольника, я вам уже говорила. Поэтому здесь либо любовный треугольник будет закончен, да, закончится ваш роман, либо будет, сделать, будет сделан окончательный выбор. Гроб делает ход конем на одиннадцатую карту метла, то есть отношения будут выяснены. И на двадцать пятую карту кольцо, то есть либо брак закончится, да, либо выбор будет связан с браком. Гроб также делает ход конем на двадцатую карту сад, сад. Если говорит о браке, то это общественный статус, то есть замужем не замужем. И на тридцатую карту лилии. Лилии это гармония, либо достижение какой-то своей цели. Дальше мы видим седьмую карту змея, которая лежит в двадцать третьем доме, в доме крыс, то есть из-за какого-то врага, возможно женщины, недоброжелателя будет какая-то разруха, змея делает вход конем на четырнадцатую карту леса. то есть она будет хитрить, обманывать, возможно врать и в связи с этим начнутся изменения. Мы видим, что змея делает ход к на 17-ю карту Аисты. Либо же эта змея влезет в семью. И это все закончится э, мелкими какими-то проблемами, неприятностями. Так как змея переписывается с 6 картой тучи. И опять же касаться это будет все Сергея. Так как змея зеркалит с его картой бланкой. И последняя карта в этом ряду, это двенадцатая карта птицы, которая упала в 24 четвертый дом, дом сердца. Птицы это суета, хлопоты, нервозность, а также сплетни, как я вам уже говорила. И опять же они касаются любви и любовных отношений, либо же это очень сильные эмоции, связанные со сплетнями и разговорами. И опять же все эти разговоры, сплетни будут касаться вашего мужа, так как птицы зеркалят с 15 картой медведь и вашего брака, так как птицы зеркалят и с 25 картой кольцо. И опять же все закончится очень сильными эмоциями, так как птицы у нас еще переписываются с картой сердца. Вот здесь может даже быть развод так как птицы делает ход конем на 27 карту письмо а это какие-то официальные документы и на 19 карту башня в браке это загс как вы знаете ряд у нас закончился и мы с вами просмотрели уже четыре с половиной ближайших месяца и остался у нас еще один ряд это последние полтора месяца. Начинает ряд у нас 20-я карта сад, которая упала в 28-й дом. Дом мужчины, дом Бланки Сергея. То есть сад это общение. Будет продолжаться общение с Сергеем. Возможно в каких-то общественных местах встречи будут. Двадцатая карта сад у нас делает ход конем на тридцать шестую карту крест и на восьмую карту гроб. Это две негативных карты, как-то все это будет для вас трудно проходить, да, трудный какой-то период. По гробу это боль, но с другой стороны карта сад делает ход конем на шестнадцатую карту звезды и на тридцать первую карту солнце. Это радость, удовольствие, успех в каком-то деле, а также построение планов и целей на будущее. Дальше у нас лежит семнадцатая карта Аисты в двадцать девятом доме, в доме Бланки, в вашем доме. То есть для вас начнутся изменения по Аисту и с чем связаны. Давайте посмотрим. С общением. Возможно, с оформлением документов. По метле с нервозностью, с выяснением отношений. По ключу с решением каких-то проблем и нахождение выхода из сложившейся ситуации. И также все это касается вот этого вашего тайного врага. Да? Так, какая если делать вход в коню? На седьмую карту змея. Дальше у нас Тридцать четвертая карта рыбы, которая лежит в тридцатом доме, в доме лилий. Рыбы это глубина, в данном случае глубина отношений с Сергеем, так как рыбы делают ход конем на его карту бланку, радость, удовольствие по карте солнце, счастье. Также рыбы делают ход конем на двенадцатую карту птицы, это разговоры, коммуникация с ним. Также очень сильно много эмоций, так как рыбы делают ход конем на карту Луна. А рыбы тоже могут говорить об эмоциях сами по себе. Это достижение цели какой-то, полилия. И также это гармония в отношениях с Дальше у нас идет... 26 шестая карта книга, которая лежит в тридцать первом доме, в доме солнца. Книга это информация, получение информации, а солнце это успех, удача, счастье, радость. То есть вы будете радоваться от полученной информации. Информация это будет касаться вашего брака так как книга делает ход конем на двадцать пятую карту кольцо. И каких-то документов, так как книга делает ход конем на двадцать седьмую карту письмо. И на девятую карту букет. Букет опять же это радость и удовольствие. То есть письмо также может говорить о сообщении. В общем, вы получите какую-то информацию, которая касается вашего брака, и будете этому очень радоваться и последняя карта 30 карта лилии которая упала в 32 дом луны дом иллюзий каких-то а лилии это достижение целей гармония Но здесь как-то непонятно лилии делает ход конем на двадцать восьмую карту мужчина опять же все касается сергея и Лили делает конем на восьмую карту гроб. То есть что-то может закончиться или трансформироваться и перейти на новый уровень. Но лилии у нас также переписывается с картой леса и с картой коса. Это мне не очень здесь нравится. Лиса говорит о каком-то обмане, хитрости, предательстве, а коса о внезапности и неожиданности вот здесь к сожалению карты могут говорить о том что отношения закончатся вы можете его улечить в каком-то обмане либо в какой-то хитрости либо чего-то он будет недоговаривать и все это произойдет внезапно и неожиданно вы этого даже не будете ожидать и вот лилии в луне луна это какие-то иллюзии Возможно, вы будете слишком огромные надежды возлагать на эти отношения. И осталось нам посмотреть последние четыре карты в раскладе, которые говорят о том, что произойдет независимо от ваших действий, в любом случае. Здесь у нас пятая карта дерева, которая лежит в 33-м доме в доме ключа. То есть дерево это семья, родовые корни, и с семьей наступит какой-то да, ключевой момент по карте ключ. Ситуация будет требовать принятия решений и нахождение выхода из сложившейся ситуации. Дальше идет 13 карта ребенок, которая лежит в 34 доме рыб. Здесь либо будет. Мало денег в течение шести месяцев в ближайших. Либо вы с головой погрузитесь во что-то новое, скорее всего, в эти отношения с Сергеем. Дальше мы видим 35-ю карту Якорь, которая упала в свой дом. В 35-й дом дом Якоря. Якорь это остановка. Что-то вас тяготит, якорит, не дает двигаться дальше, либо же какая-то ситуация затянется очень надолго, которую невозможно будет сдвинуть с места. Также якорь говорит о том, что вы цепляетесь за кого-то или за что-то в жизни, от кого давно уже пора избавиться, либо же избавиться от какой-то ситуации. И последняя, 23 третья карта крысы, которая упала в тридцать шестой дом креста. Крысы это разруха с чем-то, да? А крест это трудный период жизни. Невозможность чего-то избежать. Также крест это окончание чего-либо. Вот и с этим будет трудность, да? Разруха с окончанием чего-то. Невозможность что-то закончить. Вот вы с вами и рассмотрели весь расклад. Надеюсь, я понятно объяснила. Я старалась как-то увидеть ситуацию. Если у вас будут вопросы, вы можете мне написать. Я на них обязательно отвечу. Также буду рада обратной связи от вас. Может быть, вы мне более подробно поясните какие-то моменты, которые выпали в раскладе. На этом все. но я желаю вам простого женского счастья, которое нам очень нужно.